Всем привет! В этом видео мы поговорим об очень актуальном вопросе для трейдеров. Что укажет на восстановление экономики от последствий пандемии коронавируса? Панические распродажи на фондовых рынках, вызванные глобальной вспышкой коронавируса, опустили цены на акции компаний до уровней, где они кажутся уже очень привлекательными. Пора ли покупать акции? Попробуем разобраться в этом вопросе. Быстрое восстановление рынка позволит инвесторам получить свои 30-40% доходности. Если же оно затянется, портфель может показывать убытки не один год. Так что набираемся терпения, наши простые рекомендации помогут вам подойти к покупкам акций разумно. Финансовыми рынками движут страх и жадность. О том, насколько эмоциональными могут быть инвесторы, говорит, в частности, беспрецедентная волатильность. Рынок акций США в марте 2020 года легко падал и взлетал на 10% и более в смежных сессиях. В истории такие движения встречались считанные разы. Неудивительно, что индикатор волатильности ВИКС на пиках превзошел даже максимумы 2008-2009 годов. Стоит учитывать несколько важных особенностей, которые отличают кризис 2020 года. Последний раз пандемия масштаба коронавируса наблюдалась более 100 лет назад. Нет релевантных исторических данных, чтобы оценить ее потенциальное воздействие на рынок. Природа инфекции все еще плохо изучена, а алгоритм борьбы только вырабатывается. Не исключено, что после утихания нынешней эпидемии мир может столкнуться с ее новыми волнами. Также по прогнозам МВФ мировая экономика переживает сильнейший спад после 2009 года. Некоторые оценки говорят, что ВВП США и других развитых стран во втором квартале 2020 года может рухнуть на 30-50%. Ранее таких обвалов просто не случалось. Уровень глобального долга за последние десятилетия сильно вырос, что создает множество рисков дефолта как наименее финансово устойчивых компаний, так и целых стран. Таблица показывает самых крупных должников в мире. Так что спешка при формировании инвестиционного портфеля может только навредить. Есть вероятность того, что стоимость акций застрянет на уровнях марта-апреля весь 2020 год. По состоянию на конец марта уже известно о следующих мерах центральных банков и ФРС. ФРС США снизила учетную ставку с 1,5% до нуля. Объявлена неограниченная программа количественного смягчения. Это означает, что печатный станок, включен на полную мощность и в систему через покупку облигаций и других активов, может быть влита по некоторым оценкам до 5 триллионов долларов. ЕЦБ объявил о своей программе количественного смягчения на 750 миллиардов евро до конца 2020 года. Народный банк Китая снизил резервные требования к банкам, что освободило около 550 миллиардов юаней. Свои программы стимулирования объявили Банк Англии, Банк Японии и другие центральные банки. Вливание ликвидности уже помогло индексу акций S&P 500 приостановить падение по меньшей мере временно. Эффект мы можем наблюдать на графике фьючерса на индекс S&P 500. Напомним, что в 2008-2009 году меры ФРС по борьбе с кризисом оказались эффективными. Уже через несколько недель после запуска QA объемом в 600 миллиардов долларов индексы акций преодолели дно и начали показывать устойчивые темпы роста. Восстанавливаться начала и экономика США. В 2010-2012 году программы выкупа активов были продлены. Совокупно одни длились с конца 2008 по середину 2014 -го года, а покупка активов на баланс ФРС достигла 4,5 триллионов долларов. За это время индекс S&P 500 вырос на 130%. ЕЦБ, Банк Англии и Банк Японии принимали схожие меры, поддерживая локальные рынки вплоть до 2020 -го года. Несмотря на впечатляющие результаты акций после программы QA в 2008-2014 годах, инвесторам стоит помнить, что выкуп активов не является гарантией роста рынка. Это лишь основа фундамента, но не единственная его составляющая. Так как понять, что акции пора покупать? Первый блок, который мы оценим, это макроэкономическая статистика. Сфера услуг и непроизводственные отрасли, как правило, занимают около двух третей от объема ВВП развитых стран. Богатая экономика держится на трех китах. Уровень занятости, потребительская активность и инвестиции. Разумно отслеживать те рынки, где вы планируете инвестировать. Для примера возьмем статистику по экономике США. Каждый четверг публикуется очень важная статистика по количеству заявок на получение пособий по безработице. 26 марта 2020 года данные оказались шокирующими, ведь число заявок выросло на целых 3 миллиона. В конце каждого месяца обязательно стоит обратить внимание на данные PMI. Это важный опережающий индикатор, который показывает ожидания бизнеса на ближайшее будущее. Индекс формируется путем опроса предпринимателей. Показатели PMI ниже 50 указывают на высокую вероятность спада отрасли, выше 50 – на рост. Для рынка США самые главные индикаторы – это PMI в сфере услуг и композитный индекс. Как мы видим, по данным, опубликованным 24 марта, PMI в сфере услуг США рухнул с 49 до 39. До того, как заявки на пособия по безработице и индексы PMI не начнут показывать устойчивое улучшение ситуации, рост рынка акций также не будет устойчивым. Итак, представим ситуацию, что мировая экономика начала восстанавливаться после кризиса, и уже наступило время перейти к самой ответственной части нашей работы – формированию портфеля. Лайфхак 1 Процесс желательно разбить на несколько этапов. К примеру, можно сформировать 25% портфеля после появления первых признаков стабилизации экономики, 25% при начале восстановления и еще 25% докупать постепенно по мере того, как экономика будет восстанавливаться дальше. В кризисных ситуациях также полезно всегда держать около 25% портфеля в кэше. Второй лайфхак – это покупка индексных ETF вместо отдельных акций. ETF – это торгуемый на бирже фонд. В связи с этим новичкам полезно обратить внимание на ETF, которые сглаживают волатильность, присущую небольшим портфелем акций, и в большинстве случаев помогают улучшить финансовый результат. Лайфхак 3 Используем фильтры Скринеры акций позволяют отбирать ценные бумаги по множеству показателей фундаментального анализа, включая такие важные, как стоимость компании относительно прибыли, доход на одну акцию, уровень долга относительно капитала, дивидендная доходность и множество других. В конце еще раз хочется повторить главное правило. Во время любого кризиса главная задача инвестора ⁇ сохранить капитал. То, что уже дешево, может стать еще дешевле, а то, что уже дорого, может стать значительно дороже. Инвесторы, которые помнят кризис 2008-2009 годов и последующие многолетнее восстановление рынка, хорошо усвоили этот урок. Удачных вам инвестиций и до встречи в следующих видео.